И всем здоров, ребят, с вами я, как обычно, я, как всегда, я Ванёк, и мы с вами начинаем, точнее, продолжаем проходить плаг-инк, Evolved. а если я себе рекламу тут буду, посмотрю, как это делается, делается это так, так, прокос волн Правом верхнем углу страницы настройки так в правом верхнем углу страницы тут наверное тут хотя не не тут, тут, тут, тут не тут не тут ну тут, тут, тут не тут но тут не тут так, короче, плак продолжаем играть с вами, Я извините, я тут смотрю, как себе рекламку тут подключить, но это, наверное, от 1000 уже будет, будет, наверное, от 1000, от 1000 плюс подписчиков на твоем аккаунте, наверное, будет на рекламу назад, на загрузить игру, бактерия, ракс, сложная, бактерии бактерии, режим красная основная игра, процент зараженного 2% процент нежка один, процент личных ноль. Пах! О! Ой. Я жду так по пути передач, по умениям, так. Казахстан, это, собственно, на Китай, на Казахстан, это какая страна, это... Так. Это теплая страна, как я знаю, это страна, где водные границы, порты открытые и сухопутные границы, открыты. это, тут вот, вот тут вот написано, какая-то страна так, Китай, в Центральной Азии, в Казахстане, так, Казахстан это богатая страна и... Засушливая сторона. Можно было болячку. Так, засушливость Теперь Нету Нет, в тем не будем, потому что будут туда убивать полностью все. Это прокачали мы. Это прокачали мы. Так, 23. Можно еще. Так, стоп. Сейчас посмотрим. О, вот. 22. 23, вот. нужно вот одну вот пересборку кайка, а потом будет легче, труднее точнее искать, найти первый человек, который это болячка заразит, симптом киста и тела, так, болячка, симптомы, пока что рано, киста откатитель, да, и 0 очков тебе будет, девять 140 человек умерло из Васильев. Заржн 2% вот он. Вот. Надо ну, до старпуста талкнувать. Воды очень много, ну, она такая старая. 5 зараженных это Боливия 11 человек припалочка 8 видео было сказано что первым делом надо умение прокачивать который я смотрел видео по этой игру прохождение первым делом вот это вот прокачали это устойчиво ходу холод так, Зеру, это а вот это вот. Лучше перестановку ДНК будет качать, потому что ну не найдешь первый человек, кто заразился, ага. У меня. Это... Аригу. То есть, я же норвеги-то тут не взял, это что-то. Да. Нет, не Швеция, с Финляндия, да. Швеция, вот Норвегия. Финляндия, Норвегия, Швеция, где-то. Вот ХНШ Колумбия, Бренда. Это... Здесь же Восток никто не забыл. Ой. это Германия, вроде бы. Это, нет, Польша, это Ближний Восток, да, это Восток Ближний, нет, это Турция. Симптом киста монтирует, так, бестра, тачка, ДНК, так, болечка, так, симптомы, я хотел прокачать другую, но... Симптом киста нафига монтируют, да? Почему киста всегда монтирует, да? симптом киста мутировала ну ладно я его откачу мутацию потому что будет видно где болезнь.